Всем привет! Сегодня у нас очень необычное видео, это видео прогноз. что же возможно будет на централизованном тестировании по химии 2022 года. Сразу же предупрежу всех, что это лишь мои предположения. Я проанализировала, каким образом будут строиться задания, да, то есть на какие темы они 100% будут, что возможно будет и что же вам нужно повторить. Значит, я нашла аналогию: в принципе, в репетиционных тестированиях, в демонстрационном варианте, а также в централизованном тестировании прошлых лет, и есть некая зависимость да, ее себе. Выписала, что у нас здесь будет. Значит, мы сейчас с вами разберемся. Очень-очень много у меня тут получилось, но проанализировала я на самом деле семь вариантов то есть это три репетиционных тестирования онлайн-версия и пункт тестирования, а также ДРТ. Значит, начнем мы с вами с части А. Первое это строение атома. Но есть всегда процентов, От этого вы никогда не уйдете. Чаще всего всего нас встречалось здание 1, А2. Ну, иногда встречалась А3, чаще всего А2. Далее, периодическая система и закон. Я уже так максимально а, сокращала, можно сказать, название тем Встречались А1, А3. Значит, Чаще всего нужно просмотреть, как изменяются какие-то свойства или установить, а, например, какой-то металл, не металл, где он находится, в какой группе и так далее. Следующая химическая связь. Есть 100% везде практически всегда это А4, в одном из вариантов встречалось это А6, но вот так в основном это А4, то есть я буду идти по порядку, как это встречалось в тестах, как я себе это выписывала. Далее, степень окисления, а опять 100%, да? то есть э, опять задание, да мы еще будем говорить о том, что есть отдельно ОВР задание, то есть здесь лишь на определение степени окисления увеличивается, уменьшается одинаково, где на отрицательно положительно и так далее. Следующие кристаллические решетки. Не во всех из семи вариантов встретилось в шести чаще всего А6, А7, А8. И чаще всего нужно, скажем так, либо установить кристаллическую решетку, либо выбрать вещества с каким-то типом кристаллической решетки и так далее. Следующее – это основные классы неорганических соединений – оксиды. Кислоты основания соли сто процентов, да, только оксиды, например, встречались э, в 6 вариантов из семи, но при этом, например, кислоты в некоторых э, вариантах встречались и по два раза, да, но мы, я не говорю здесь про какие-то специфические свойства серной азотной кислоты это мы отдельно посмотрим. То есть это такие общие свойства кислот. Далее, это очистка газа. Да? Либо очистка газов, либо можно сказать, как можно сушить газ от влаги, еще что-то, то есть связанное с очисткой газов, я это в общем так назвала. Далее, это серная азотная кислоты, специфические свойства. Чаще всего, но ну, я проследила следующим образом, если есть серная, то... Нет, азотный и наоборот, но эти специфические свойства двух кислот, в принципе, они встречались очень часто даже и в других централизованных тестированиях, поэтому обязательно повторите еще и разложение нитратов. Следующие растворы pH В большинстве тестов это по два вопроса, они 100% есть, растворы как минимум два вопроса очень часто встречаются, могут ли быть или выбери, выберите вещества, растворы которых могут быть насыщенными, но при этом, ну, допустим, насыщенными или не могут быть насыщенными, но они будут являться концентрированными и так далее. А также в растворах каких веществ, pH будет максимально, минимально и так далее. Следующие металлы здесь на самом деле очень разрозненно, да, нельзя предугадать, какие металлы, какие свойства будут, то есть чаще всего нужно смотреть общие свойства металлов, а также я себе выписала, что достаточно часто появлялся алюминий, да, то есть он металлы, а также, ну Позже вы увидите, это жесткость воды, она все-таки рассматривается в элементах второй А-группы, да, то есть кальций и магний, где рассматривается, ну, в принципе, это тоже можно отнести к металлам, и вот эта тема рассматривается в второй А-группе. Следующая кинетика, химическая кинетика, здесь имеется в виду скорость химической реакции. Чаще всего там будет находиться диаграммы, схемы, чтобы вам необходимо было определить, за какой промежуток времени, как изменится концентрация, а как изменится концентрация А, если вещество Б вот так изменилось. То есть на соотношение веществ в уравнении реакции, а также на, ну, чаще всего это гомогенная реакция, скорость гомогенной реакции, ТЭД, ну, я так условно сократила, теория электролитической диссоциации не везде, встретилась только лишь в из семи э, вариантах, но, например, в одном варианте встретилась два раза. Да, поэтому нельзя здесь на самом деле все это предугадать. Но теория электролитической диссоциации, в принципе, это можно взять в одну большую тему растворы. Следующее это разделение веществ. Разделение веществ встретилось в четырех из семи вариантов, да, то есть а при помощи чего можно разделить эти вещества, то есть или какие вещества могут быть получены методом выпаривания и так далее. То есть это все, что связано с разделением. Химическое количество, я здесь в общем обозначила, это любые простейшие расчеты с химическим количеством, как раз таки связанные с объемом например, объема газов, можно так сказать, это количество вещества, это масса, то есть все, что связано с простейшими расчетами, ну, такие небольшие, простые, я бы сказала, задания, чаще всего это А7, А8. Следующее, ОВР. Заметьте, раньше ОВР часто было, да, если открыть старые сборники, то они есть всегда, и в части Б установление количества или суммарного количества, Например, коэффициентов, сумма коэффициентов перед какими-то веществами. Так, АМУР. АМУР. Значит, может быть, значит, последнее время встречалась в таком варианте, что ОВР было, то есть возможно ли протекание реакции или схему, да, то есть окислитель-восстановитель. Далее жесткость воды, мы о ней уже поговорили, поэтому ну, то есть она встречается довольно-таки часто, что уменьшает, допустим, жесткость воды или, например, как же нейтрализовать вещества, да, то есть после жесткой воды накип и так далее. Следующим поговорим. Это основа органической химии, да, Мурся, поговорим. Значит, основа органической химии, я здесь имела в виду гомологи, изомеры, основные классы соединений, да, то есть общие формулы, выберите гомолог, выберите изомер, вот все, что с этим связано в разных вариациях, то есть это разные классы, их все уследить невозможно, ну, еще углеводороды, понятно, что они будут. Следующее это бензол. Бензол. Тут в общем можно сказать ароматические какие-то соединения, было, просто чаще всего включается либо в каких-то даже реакциях, либо ну, просто разные вариации. Очень часто встречается тема спирты и альдегиды, либо спирты, либо альдегиды, либо все вместе, но 100% эти вещества там есть. Следующие производные карбоновых кислот. Это жиры, сложные эфиры, в принципе, сами карбоновые кислоты, но не реже встречаются, все-таки чаще сложные эфиры. Аминокислоты и белки. Особенно в заданиях, сейчас мы с вами посмотрим, А26, 27 очень часто встречаются именно аминокислоты, полипептидные связи, просто пептидные связи, посчитать, сколько там пептидных связей, или же установить... Например, есть у вас определение или условие, сказано, что там состоит из двух остатков глицина, двух остатков фенилоланина, еще чего-то, установите или выберите правильное утверждение. Там, например, две карбоксильные группы, там одна аминогруппа, три полипептидных связи, ну, просто, можно сказать, пептидные связи или преобразование данной аминокислоты, выделилось там пять молекул воды, то есть вот такие определения. Следующее – это полимеры. Полимеры встречаются в стопроцентном варианте, они очень-очень часто. Причем даже кое-где, я смотрю, что несколько вариантов. Ну, один раз третется 23-25, и так это 28. 28 задание – отдано полностью на полимеры, реакции полимеризации, поликонденсации все, что с этим связано. Углеводы. В последнее время встречаются разные вариации. То есть углеводы чаще всего – крахмал, целлюлоза, можно так сказать, ну глюкоза редко, но тем не менее. Крахмал, целлюлоза. Далее, амины. Амины встретились один раз, но я не могла их не записать. Именно в части А. В части Б они очень часто встречаются в цепочках органических. А так, в части А только один раз встретила. И качественные реакции различного формата. да, То есть, например, взяли какое-то вещество X, его обработали там раствором купомож, дважды нагрели, образовалась красная красная там установите что это за вещество и так далее чаще все-таки с органикой, но бывают например качественные реакции на анион так дальше мы перейдем с вами к части б значит я как вам скажу это я анализировала 2021-2022 год значит что же здесь соотношение чаще всего органика первое самое задание это название формула формула класс Допустим, название гомолог и так далее. То есть в данном случае здесь разные соотношения на какие-то основные понятия органической химии. Следующее это установление веществ. Здесь как органических, так и неорганических условно. Вещество А это газ желто-зеленого цвета при взаимодействии с натрием, бразил, соль. И, то есть вот из одного вещества, другое, третье, нужно установить малярную массу всех веществ А, Б, В, Г, Д и так далее. С органика тоже такое встречается, встречались альтегиды и эфиры. следующая цепь органическая. значит Цепь органическая, она прям цепочка, да? то есть из этого вы получаете вещество А, потом добавляете, ну я не знаю, там водород при никелевом катализаторе, получается вещество В, С, Д, и там найдите малярную массу Х, У. То есть это прям полноценные цепочки, потому что если мы говорим про неорганику, в данном случае чаще всего встречаются уже схемы, то есть наоборот, что нужно добавить, чтобы получить из вещества А вещество Б. То есть немножко другой вариант. Далее, растворы, соответствия. То есть я пока что не говорю про задачи. соответствие э, растворы встречались два из семи раз, да. Это, э, например, где вам нужно соотнести насыщенный, там, ненасыщенный и так далее. Но такие, скажем так, задания достаточно простые, качественные реакции. Это установите в пробирке 1, 2, 3, 4, что находится, или, например, как можно установить вещества там два вещества из пары можно определить при помощи вот этого вот реагента. Следующее смещение равновесия сто процентов это сто процентов повторяйте смещение равновесия принцип лишь он сто процентов есть. Дальше мы идем по задаче. Значит здесь у нас смесь веществ встретилась в раз два три четыре Четырех из семи, да, то есть смесь веществ как в кристаллическом, да, можно сказать, так как сплавление точнее, сплав может быть и так далее. Следующие задачи на растворы, их в общем даже можно поделить дальше дробно, но не всегда. Причем тут везде по как минимум две задачи: где-то есть и больше. Где-то есть и три задачи на растворы, совершенно разные. Это и водородный показатель, может быть, и реакции в растворах. Это могут быть просто приготовление, и смешения раствора. Растворы есть 100%, вообще тут можно и бабки не ходить. Термохимия. Также во всех вариантах встречалась достаточно простые задачи, но находится термохимия чаще всего B13, B14, B16. Удобрения – тривиальные названия. Даже встречается задание на соответствие, то есть вот формула, вот где, как называется данное вещество по тривиальной номенклатуре. Удобрения – это могут быть задачи, либо не то, чтобы даже удобрения, просто они чаще всего, наверное, попадались, это могут быть какие-то вещества, например, как стекло, производство стекла, но удобрения все-таки чаще всего, больше всего их боятся. РИО – реакционного обмена. Они встретились... В четырех и семи вариантах, да, то есть нужно расписать э, реакцию э, в м, сокращенном ионном уравнении полностью и э, найти сумму всех коэффициентов. Следующее установление формул. чаще всего органических веществ. На самом деле сейчас отошло уже на второй как бы, план. Я нашла только в трех вариантах, да, то есть в трех из семи смесь газов вообще задача очень-очень. Популярный, да, то есть часто встречается, выход потери также. И на самом деле, вот сейчас, в общем, это все. да, То есть мы разобрали с вами основную часть. Конечно, есть какие-то отдельные задачи, например, металлические пластинки, они встретились, например, один раз, можем сказать, э, допустим, утверждения, какие-то связанные с неорганическими веществами, они встречаются, но здесь нельзя просчитать какую-то зависимость, потому что в одном случае это мят, потом это сера, да, то есть металл где-то, где-то какое-то вещество, где-то не металл, где-то соль, поэтому установить точно нельзя здесь, то есть предсказать такой вариант не могу я <laughs> на самом деле. Но в общем это то, что вам обязательно нужно повторить. Да, возможно, что я ошибаюсь, но костяк все-таки будет, такой И, как мое предположение, раз в последних вариантах встречалась ОВР, то, наверное, вам как раз-таки нужно повторить метод электронного баланса, как быстренько уравнивать, не забыть, где там окислитель, где восстановитель, где продукты окисления, восстановления. Вероятно, то есть мне кажется, что все-таки это будет. А Так я вам желаю успехов на централизованном тестировании. Учите, добивайтесь своих целей и обязательно поступайте. Ну а пока всем пока.